всем привет мои дорогие друзья с вами я сказки сегодня с нами будет сниматься тема тема привет артемка привет ну здравствуйте дорогие друзья и мы сегодня играем на сборке Фроста. это очень такая прикольная сборка нашел ее в интернете. кому надо заходите на официальный сайт он будет в описании если он умеет добавлять короче вы поймете так ладно и сегодня мы будем осваиваться. У нас там кое-что не получилось, поэтому у нас не с самого начала. Да. Если кому надо будет снимать сборку... Вы... Ой, зачем ты это сделал? Вообще света теперь нет. Ладно. И кто будет эту сборку снимать... Ой, точнее, играть. Она очень прикольная, в принципе. Есть пара недостатков. Флай здесь доступен для новичков, кто не знает. И, ну, здесь только один день. И еще какая, какая функция выделения ПВП. Например, ага. сейчас так, ну, тут такие хорошие моды. А, можно играть. Здесь работает ага. большой прыжок и зацепление. Здесь все как у Фроста. Кто знает Фроста, тут молодец. Кто не знает, тут огурец. Все. Парни, так. спасайте меня. Парни, спасайте. О, тут динозавр! О. На меня красавчик напал. Беги, беги! Там пацан у нас напал. Он, походу, на тебя. Тебе... А он меня убил. О, он не все еще летает так слышу у тебя железо же осталось да у меня да 56 вот. я не хочу вз... э, взорваться но люди это это просто гадство я играла уже какой день тут блин у меня было много железа ну ладно наш друг умеет летать Отвлекай его чтобы он за тобой бегал я сейчас прибегу скоро мне еще 700 метров он куда он мои вещи забрал? Да, все да... А вот он летает. Он меня с извуком пытается попасть в голову. Нифига тут у Вольфа спит, как он такой резко пробежал по озеру. <связывая> у него Слушай, что это за урок? динозавр такой, я вообще в жизни не видел таких. Я, я видел. У него на сборке было несколько. Да? Ага, uh -huh. посмотрел внимательно. А кто не смотрел, тут огурец. Ой, блин, на меня чуть ли на Я его, то сверху тут мочу. А, блин, два Ой! сердца. Ура, что? Вольф стал человеком, я его сейчас завалю. Это У меня, б... кстати, силой 4. Ой, из него выпала по палка. Ну нормально, Блин, Блин, за мной летает на этом динозавре, черт возьми. Я хочу его убить. Он что, летать умеет? Он на динозавре на каком-то летает. А, я знаю, знаю. Это, это, эта штука умеет летать. Убей динозавра, чтобы он не летал. Под да него я... резко. Я даже не знаю, где тут динозавр, блин. Он куда-то и вообще делся. Динозавры это чел. Он должен на нем летать. А вот он, вот он, вот он. Динозавра, под... динозавра подлетай, убивай динозавра. О, мама, да ка кофига здесь, мама, ты че? Да че, ты побери то Ой, А, я... это мама. Да Ой, меня... я, я кому-то 4 хп. Блин. А. Что за фигня у? меня рука прокачана, она у меня. Блин, у меня еды нет. Короче, у меня иди, у меня же хом Этот идиот пытается по мне попасть, я уже по нему попал два раза, вот у него 8 хп, он по мне ни разу еще не может попасть. Жалко, у меня флайд включен, я бы на своем этом... Фросте проверить, бы... Так, я сейчас возьму фрост. Фрост, кто знает, тот молния. Что это? А, два золота. Да, ⁇ -мо ⁇ он еще грохнет. Твою айфон. Красавчик, идиот есть факела блин у меня больше вещей нет все плохо плохо придется с самого начала о у меня есть зато мода дракон это уже хорошо о ты его убил нет уровень навыков владения мечом увеличен на один ой ой ой одна хп блин не умирай не умирай, пожалуйста, Иди. и напиши спаун, пиши спаун, когда я к тебе побегу. Мне еще не 200 метров до тебя бежать. Я <с> офигеваю. <olmayan> это уже... Это... Я сразу не догадался. Ой, господи. Блин, вот, вот это вообще, только что нормально снимал, удалил, а потом заново все, вообще. Как у нас вышли, вот какого? Вот как? У них рядом дом, я же говорю, надо было подальше идти. Так это, блин. Если бы ни один тупой человек не, не, не начал бы звонить, я бы. Все было бы окей. Ну, с тобой бы уже ушли бы дальше бы. Я хотел дальше уйти. Блин, меня аж залагало. Да я. Здесь не вот уже. С моим интернетом еще и лагать, я офигела просто. Блин, а, черт возьми. Я сейчас выйду. Брю? Да, я сейчас, погоди. Я здесь продолжаю. Он, короче, там летает. Подожди, не заходи, я почти пришел. Я захожу. Он тебя убил? Он тебя убил? Софик ему. Так, подожди, не заходи, не заходи, не я заходи зашел. Я зашел. Я почти пришел еще 50 метров. 50 метров. Да, ничего 50 метров. Ой, Ой. Ой. Это Ой. что Ой. Это адская лошадь? Я ненавижу эту лошадь. Вот он. Так, где а я какого? Вообще... долагает, блин. У меня вообще оружия нет, мне его придется фростом бить. Ой, газ, мои вещи забрал, я -то вообще летать не умею. Я вас вижу, подожди, я его хочу убить. Сейчас, съем зато яблоко. Да нафиг, иди. Бьем, бьем, бьем, он меня уронил. Ой, тупой медведь, еще здесь медведь. Я вижу меня золотое яблоко не спасает, ты не поверишь. О, мы его убили, его птичку. Давай, я нападу. Дай я на птичку убью. я да, Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Помогай, Донат, на меня. Я меня, сейчас! на меня! Я сейчас! Ну что ты за человек? О, у меня же еще есть меч. Нету меча. Пиши спаун, пиши спаун. Я снова здесь. Пиши спаун. А че? Да у нас так пьет, пиши Спавн, короче, все. Я не хочу потерять железо, мы его с другом две серии добывали. Одиночных похождений без э, этого. О, ну да, у, обязательно. Змея, Жорик, что ты со мной не ходишь? Так. Так тебя я тебя убил спал, что ли? Ну все, иди на Спавн, иди на Спавн, пожалуйста, сейчас. Убивает. На Спавн? Но ну, я даже не знаю, а. блин. Спаван вот сейчас пропишу без Пишешь палочку и спаван. Ты да? эту палочку писать? Да. О, да ладно, здесь медведи могут сидеть. Да. О, он тут похудел... Вот без первой точки, пиши, без первой он точки. Он поход, делай мир. Че он? Он мир? Я так и не понимаю. Не, не пофиг, что он мир, убивай его. Борзового такого. меня значит почти убил ой ё это же... а это мой команда дракон Ура! у красавчика 20 хп сколько 20 хп ну до сих пор нет я сейчас пойду с черепашем супом на него подожди все я беру последние чистые вещи все у их. это все я просто чуть ли не заплачу, их потеряю хотя у меня фигня не вещь Блин, вот медведь это просто это все, это конец. Его надо убить, он, а все наши вещи Он грифер сто пудов. Я гриферю, но в гриферю на другом сервере в Майнкрафте без МК Борокса. А он тут, значит, у нас. гриферов кстати, многие не любят. Да, это... черт возьми, он, поход делал шоу из-за того, что его чуть медведь не убил. Одгад, вещи все спт! Пожи. Пожи, он точно ушел? Ушел, ушел, не пасть. Вот ешь машка В нем петрушка засиделась. А второй, Артем, с тобой? Нет, он, он не смог прийти. А -а -а. Ну вот он, год, не пришел. Вот он. Диш. Он, кстати, некоторые вещи выкинул. А ты живой все Валим, валим, давай подальше. Пошли в джунгли. У меня дом недалеко пошли. О, вольф, вольф видишь, человек? Вольф убивает да -да. его. У меня всегда какие-то вещи упадают да. может Могут даже алмазные иногда. На самых редких случаях. Угу. Топорик. Да, я понял. А, вот, что ты не взял. Это, О, тебе нужен ж... тебе нужен все, железный нагрудник. Железный нагрудник надо. У меня есть. Я сломанные вещи старые взял, все. У нас нам главное недалеко дом поставить. Пошли, я знаю, тут одно место. Вот дальше, кстати, там мой дом будет. Ну, точнее, мой дом. О, у меня какой-то. Сильвер, скелетон, какой-то меч такой. Вот, бери, поешь. Черепаший да у меня суп. все окей. Пошли. Черепаши суп. Когда мы черепаху убивали <с, с другом. О, какао. О, какао, бобы. Мне показалось, какао, какашки. Какао, гагашки. Гагашки. Пошли. А-та-та, это реальный паркур. И удобную модуль даже устанавливать не надо, да? Да. Обыч и обычно. Ой, опять заходит, видишь, потихоньку-потихоньку со школы приходит. И все палятся, что они с шоколота. Блин, меня лагает жестоко, а? Меня обычно никогда не лагало. Красавчик до сих пор на сервере. Сейчас. Ты здесь? Я здесь, здесь. Чего ты стоишь? Нафига? Красавчик ПВП, а? А чего он офигел совсем все вещи забрал? Я скажу, по... давай нас прилифе. Если я победю, я победю. Если ты проиграешь, если ты проиграешь, ты потеряешь все свои вещи. Понял? кому мопарены нет. Ты за мной идешь, да? Да, да, да. Я лечу за тобой. Опа! Ой, дельфинчик, дельфинчик, надо его убить. Из него что-то вроде выпадает. Только аккуратно дельфины хорошо дерутся, я скажу. Блин, я... Они, они матерятся, кстати. Да аккуратно. Да, я знаю. Смотри, не сосни. О, они меня почти убили! Они валятся, жестоко Ты меня спасать будешь! Да я галок не Подожди, там мои вещи, там, там мои, мои вещи возьми их, хорошо? Твои. Ну-ка. Okay. Да, там видел, видел. Да все. Сейчас а -а. Я, я, сейчас прибегу, я сейчас прибегу. Ты не уходи с датпойнта. Пишет начало телепортации, не телепортирует меня вообще, но. Э, блин. Главное, чтобы я не подох тут. Все, я сейчас хомню, хом, хом, хомнюсь, хомнюсь сейчас к себе. О, хом. Хом? Это веселое похождение. Э -э Здесь это так. училась собака, уляшка ой я короче так все я прихожу сейчас приду сейчас приду мне 200 метров пробежать опять <сélve> <сélve> а нет мне 76 мы так недалеко от моего дома вообще туда шахта рядом блин мне через мне придется прыгать очень высоко знаешь этот прыжок сейчас я почти, я почти пришел я почти уже немножко ой трава мешает трава мешает Ой, я вижу какой-то от... дом в воздухе. Это наш вроде. Все, я пришел к тому углу где меня убило. И где-то я вот он. А да? вот. А так это наш, кстати, дом там моего друга. Да? вещь мой. Мы... Да, это моего друга. Прикольный дом, да? Да. где будет? А ты че мой суп не забрал с черепашей? Ты человек? Здесь, кстати, я забыл еще ложиться можно. Я знаю. Только здесь уложишься с багами. Да, здесь у люблю... себе баганы чуть. Это дельфин, ой, о щука. Кстати, мне э, как обычно. Что, кто тебя? Щука? Че? Тебя щука? Да щука. Да щука, вот она. Ты там где? Я щуку убил. Давай. И щуки бы... выпало. и Щуки выпало две щуки. Где строим дом? Где? Уже ночь. Давай. Рядом. Ты где? Ну вот. Даже. Вот, смотри, я нашел шахту тут рядом с нашим же домом. Вот ну, дом на где Да, вот видишь, он там можно построить. Там впереди, вот здесь. Угу. Поляна. Что-то там лежит, что-то там лежит, что-то там лежит. А, это шахта. Вот сюда можно вот повыше построить, красиво будет. Хм. принц. Я сейчас заберусь. Полянчик. Нарипаркуляны. Неплохо, неплохо. Упал тут зомби уже. ой яй яй яй яй яй яй я Я еще раз... Нет, да? <свист> у меня не получается. А, -а, -а, а Я не Тарзан, короче, у меня не получается. Да ладно, ты не Тарзан, а? я думаю, ты Тарзан. А, -а, -а, а Я пытаюсь ломать. Ой, чего и зачем я это все пытаюсь? О, вот нашел, нашел, нашел, залезть, залезть, залезть. Что за фигня, Помогите, люди, я застрял. Мяу, это не я. А, где ты, что ты, а ты? Я ничего, я. Ты, про что? Я ничего. А ты что? А иди сюда, иди сюда, я нашел поляну. Иди сюда. Да вот я. Тёма. алкоголик, понял. Я только сюда забрался. Блин знаешь как сюда тяжело без флая прыгать алкоголь так О, смотри смотри паркур чу что ты это сделал акробати... я упал короче у меня акробатика лучшего я не смог прыгнуть я короче это дерево тут возьму потому что нам надо очень надо я сейчас сделаю короче, я вниз я все, все я вниз о, господи, Зеленый, оказывается, забыл, что здесь. Да ладно. Ты там а показали не... пока зайка. Ну, к дому? я сейчас приду? К какому? К твоему? Ну, к... к новому, к новому, который сейчас будем строить. А, я дерево сейчас это... нарублю. А я пока тут какой-нибудь способ залезть придумал эксцентричный. Надо да леса не... увеличить на один. У всего один. У меня акробатика лучше отлично это, ну, а за... я забыл что двойной прыжок о мне супа надо поесть. так все ты железо не профукал это, это самое боже главное так и что за поляна я не понял да, ты что, это поляна да на которой ты стоишь да а ты понимаешь где я сейчас стою где ты стоишь вот смотри а где стоишь? я вообще не так смотри как я залез криво ты где сзади Каком сзади? <смех> вот я, ты ч ⁇ Вот. А, вот. <смех> ч <Чё, смех> э -э ⁇ ты там хочешь хотела... стоять? Ч ⁇ ты возьми? А, нет, Флай у меня работает. Я думал, все, пицбес. А давай, давай здесь дорожку земли построим. Мог домой пересекаться. У моего друга именно только сверху дом привачен, так что все нормально. Mm. Он мне говорил. У нас один раз пытался пацан за грифери. Меня точнее, да? И не за грифери, у его не хватило. Мау! Ой, жалечка. Так, ну будем строить. Давай. Давай мне топор железный. У тебя их должно быть два Такое... хотя бы. Какой? топор ты вообще о чем? Дай мне топор. Какой топор а... ты о чем? Ай! У меня Я опять упал с высоты, у меня опять акробатика улучшилась. Ну похоже, дело в чем... короче, я сейчас, короче, приду, я сейчас спавла на еще пару вещей для строительства возьму, хорошо? Ага, давай. Так. Ля -ля -ля -ля -ля -ля. У меня железных вещей много. И три камешка, и 12. Я нам э, змей домашних возьму. Давай. И сундуки. Сейчас, я куплю несколько вещей. Тут магазин есть, у меня денег очень много, потому что я на тестах отвечал. Железные свитки, сколько они. Сейчас, сейчас куплю. Давай, да давай. Они по сколько? По 150 квадратиков. О, а, а, твою дивизию, дракон. Черт, я еще подохну. Пиши, пиши спаун, пиши спаун. А, хавер, ч это за дракон такой? Тебя убили? А, нет, меня дракон сейчас хочет грохнуть. А это все меня убили. Меня убили. Ты, гад, понял? Я, тебя Я тебе столько железа доверил. Нормально. Короче, иди, иди в магазин, иди в магазин, иди в магазин, иди в магазин. Зачем ты умер? Ты не ты не человек, ты потеряшь, а вот. А, вот. Блин, а как скидывать? А как скидывать? Напиши. А как передавать деньги? Спасибо Ух ты! А тут, здесь тут, нету Kickstarterа. Тут... Стоп, сколько у меня попало? Вони надо. Напиши Вони. У меня ноль квадратика. Money. Так. У меня пять тысяч ещё. Чего все деньги? У меня у меня пять тысяч квадратиков. Всего лишь? Блин, ты понимаешь, сколько железа нам надо и сколько нам у нас квадратиков? на да, не пасть. Не покупайте эту землю. слыша нам нужна табличка. Я сейчас свой магазин создам, напишу. Алмазы там не будут алмазы там будут камни. А я dead point иду туда. Ничего а? В магазине нету этого. Ты не можешь здесь ничего купить. Как я не могу? Вот тысяч. А, милю, А вот табличка для магазина. Все, я купил табличку и сундук. Сейчас туда засунул. Ну, я думаю, напиш... э, мои дорогие друзья, я сейчас долетаю до своего Детпоинта. Э, и можно заканчивать. Да, в принципе. А потом у нас будет через несколько дней новая серия. Через несколько дней? Да, у нас очень будет... Так, какой у меня ник У тебя ник, ник ложка. Э молчи, молчи, молчи! Людям не поли, людям не поли. Я его не люблю, я не люблю ложку, знаете. <гручу> я а -а -а тоже его не люблю, но нафига ты с таким ником-то? У меня так друг зарягу. Да? А -а -а -а. Да. <гручу> а друг у тебя того чуть-чуть. <гручу> да, да, да, я знаю. Так. <гручу> <гручу> <гручу> <гручу> Подожди-ка, эти же драконы жить не забирают вещи, да? Зачем они им? По идее. Тебя именно дракон напил? Да. А че такое? ну а, все хорошо. Так, пишем. Я даже не дописал. Я табличку делал в магазине. Табличку? Да, я, я, я спасал. Тут можно на свой магазин ставить в магазине свой магазин да в магазине можно ставить свой маленький магазин что за идиот это придумал я <св> короче будет у нас по сейчас вторую железу куплю то вторую туличку так нет меня убил по ходу дела не идиот. <связь> Они. Фига, здесь. Тут есть э, сундуки всякие крутые. Так, а еще табличку. одну табличку покупаю. Дай е ⁇ Где мой магазин? Где вот, мой все, магазин? Вот, я забираю свои вещи. Вс ⁇ Еще молодец. Я сейчас напишу, я сейчас напишу железо и там ничего не будет, да? Угу. Да шучу конечно, мне придется туда засунуть железо. Нет. Напишу железо, засуну туда землю, все. Правильно, так и надо делать. О, бери, бери, бери, бери, бери, вот это вообще офигенный. Черт, возьми, я не понимаю, где мои вещи. Вот, покупая, вот я. Я, пацан, я вот, да, да, да. Так, что за фигня? Я не могу найти больше вещей никаких. Пацан, иди сюда. Я хочу кого-нибудь надуть. За сто кому-нибудь, за сто кому-нибудь продать. Слышь, сегодня этот наш друг дельфинов разматерился, а? У него пригласик. Это, это, это самая матерная серия, да? Да-да-да. Надо дельфина наказать. Ее, а кстати, аккуратно, он же, он, он, я скажу сильно валится, лазурит, а, адский нарост, адский камень, где? Не смотри, он Там. же тебя вот. тронет. не будет, да, если его, ну не мочить. Да. А ты его и снизу убьешь, да и все. Что? А ты его тупо с снизу подойдешь и увидишь. О, алмаз! Знаешь, сколько тут алмаз стоит? Ну. 40 тысяч. чё Фу, Фу надувательство надувают? Мне надо 40 раз правильно ответить. Фу. Ой, зелье, силы, силы нисколько не стоит, покупаем. Афиг... Покупаем, да. покупаем, ничего нет. Ой. Так. Да я тебя походу всю серию не буду видеть, потому что я тут разбираюсь всю серию. А то нам жить надо Я еще хочу сундук, я хочу еще сундуковушку. Че, заканчиваем? Да, че, я думаю хватит. Серия уже идет немало. Уважаемый игрок, у вас появилась реальная возможность получить статус вип, ангел, демон, творец, Потом... это все знают, это все знают, я, я могу скоро получить уже, мне еще умазано идти, да и все. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, за просмотр, с вами был Артём и Скайзакит. И Скайзакит! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ставьте свердые пальцы. Ага, вверх. С вами был Скайзакит и Артёма, всем пока.